Добрый день, друзья мои. Сегодня у нас на календаре 5 июля ля, и 2017 год. Я нахожусь во дворе общежития, во дворе типа на детской площадке. Сзади меня с трудом с трудом в траве видны э, камеры, или как их зовут, покрышки, которые сделаны были для беготни. Но я не об этом сейчас. Я сейчас о том, что оказывается, здесь было два общежития. То общежитие, где я живу, было просто офицерское общежитие. А то, что вы видите за моей спиной, вот это красивое здание. А было, оказывается, общежитие семейное. И поскольку это частная территория, сейчас мы спросимся у хозяина, можно ли мы поснимаем на лицевой части вашего прекрасного здания. Приветствую всех. А здесь нет еще хозяина-то? Хозяина нет. А можно я с свою части здания сниму пару слов? Это я веду было... репортаж прямой для тех, кто здесь раньше жил. Здесь было офицерское семейное общежитие, оказывается, в этом здании. А так запросто, с той вот. стороны можно. Да вам же реклама на YouTube Здесь-то не было офицерского здания. Было в этом здании здесь офицерское было общежитие. Здесь, здесь было офицерское семейное общежитие здесь, для семейных здесь офицеров. Здесь вот здесь. здесь. Здесь ничего не было. Да не что не вы не говорите? Было. Вы здесь служили? Да. Да. да, я здесь разбирал, если... Нет, вы разбирали, вы здесь да. служили в да. 70-х годах? Нет. Да. А, а что оно недостроенное было. Что вы мне Здесь один фундамент Этот был. был. Так. Так. Овч... Так. Овчинников строил его. Офицерское есть? общежитие, вот оно, да. в Нью-Йорке. Это да, и это тоже. Не было здесь ничего. Здесь, здесь один фундамент. Здесь фундамент было начало... Так, бокс. Что? Сейчас Что? Я, я не спорю. Ну-ка, давайте, расскажите. Здесь был только начат фундамент. Да и зачем вы это снимаете? Ладно, не буду. Здесь был заложен фундамент вооруженными нашими силами Помните, для строительства. Да, да, да. Так. Вот, из, вот, вот они, блоки-то эти. А одни в фундаменте были блоки? Одни, фунда... одни а... блоки и больше ничего не было. А потом есть, началась показатели. перестройка. Да заткнись ты тоже тут, в конце концов. Значит, здесь была огромная такая большая коробка вот из этих фундаментных блоков. Так. Вот Виктор Жанович крас как раз бы хотел продолжить это строительство так. с этого фундамента. Так. Но проектировщики не разрешили, потому что тут все это... Там внизу этого фундамента, между вот этими стенами, был проложен асфальт. Проектировщики все это заставили убирать. В общем, углубились еще ниже. И началось строиться полностью заново. А почему Здесь был это? фундамент, заложенный военными ну, Понятно. А, а почему? потом развал и ну, все. Я понимаю, а почему там асфальта был? Потому что да потому, землю что... бросили эти блоки. Это строители начале. военные еще делали. Но. Вот. А стены, коробка это была Мне прислали план всего военного городка вчера по, по, по, по, в Одноклассниках, ребята. Здесь ничего не было. И значит написано, что это было офицерское общежитие, а в подвале его был коптерка одежда. Это вон. Вот, а вот. Где вот от него что осталось только от вашего где? офицерского общества. Вот это? Вот, это снимайте. все общежитие, да? Нет, это был э, корпус пятой батареи на первом этаже учебный клас, на втором жили. Пятая Нет, батарея. Подождите, тут, тут недостроено, здание было. Это подвал. Вот, вот, было. Вот, вот офицерское общежитие было. было. Ну, вот Дальность оно здесь. Было. здесь а было. Он а потом вот это. Это стало общежитие. Чего вы мне рассказываете? Вот, вот вообще и жить, вот что. Несмотря в осталось. какие годы, в разные годы одно и то. Вот что, от, это... вот что от него Я осталось. понимаю. В разные годы одно его. и то же здание выполняло разные функции. Так здесь здания-то не было. Когда вы его купили, здесь здания вообще не было. Все, понял. Решите увидеть отсюда вон. Слушаюсь. Вот это правильно. Пошли, Рома. Так, итак, сегодня у нас Рома, мой адъютант, он же рядовой, дежурной пороте Да, Ромка. Да. Мы идем в магазин для того, чтобы закупить продукты, питание на день обеспечить семье. А сейчас я хочу вам представить моего адъютанта, его же дежурного порода, Роман Максимович. Рома, помахай ручкой. А. Так, угу. так, значит ты выбрал сок, да? Какой сок ты выбрал? А что так мало? На нашу толпу только один литр, что ли, не потянет. Давай-ка еще бери. Вот два. Дальше едем. Пое бери коляску какие Мы находимся в магазине хлебный дом. Спасибо большое. Который раньше был хлебозаводом. Сейчас здесь открыт магазин. Называется он хлебный дом. Всегда вкусная, горячая выпичка. Хлеб нам надо, Рома. Надо. Да, мы как будем у будем, да? Мы... Нет, а знаешь, какой я люблю хлеб? А, резанный такой. Беленький, резаны, а нету такого, да? Еще у нас Толя любит вот эти вот, сливочные вафли. Вот эти вот. Давай вафельки возьмем вот эти. Mm -hmm. Так. А хлеб резанный мы не заметили, беленький, да? Mm -hmm. А может черненький возьмем? Mm -hmm. Вот такой. А, вот такой, вот, кефирный. Самый то кефирный хлеб. Mm -hmm. Давай. Давай кефирный. Так, едем дальше. Ролтоны у нас сегодня, да, на обед? Бери Роллтоны, надо только с красной полосочкой, то Толя с красной любит. Они, они почти все одинаковые. А, ты такой хочешь? Хорошо, бери такой. Я не знаю, где в пакетах. А вот в пакетах лежат, только нету с красной. Ну, бери какие хочешь. А он тоже с курицей. Да, бери. А, тоже с курицей? Они, да, они почти все одинаковые. Бери штук 10, Ром. Разница только в Бери 10 штук. А еще орешки ты хотел, а? орешки, орешки, да, со сгущенкой, а вот они, тут всегда свежая горячая выпечка, вот еще кекс надо для Толика, кекс, ага, Светловский. первое число, а Ленского нету, это же не Ленская, вот, а, да, ну, 58 рублей за две, тут кефир, и молоко надо дату изготовления посмотреть сейчас вот здесь посмотрим дату 03 ну, надо только знаю вот все есть. сейчас подожди пакетик возьмем на бери я тоже возьму конфетки то ли у нас мятные любит а я люблю холву Халву. где у нас халва? Нас покупали такую прорву продуктов И вот наш чек Чек, чек, чек, чек, чек. Два Ну два чека Не вижу, вот сколько чек у нас Вот так выглядит у нас Это здание Оно довольно большое Хотели они его еще удлинить Но, как сказали, работники Не могли, потому что какой-то асфальт Был у них там А вот здесь забор Но судя по карте, которая доставлена мне Фильмоновым, Здесь был забор сплошняком, а сейчас видите, как сделали. Туда уходит элеватор. Вот он, элеватор. Вот. А с той стороны КПП. И вот через дорогу немножко под углом 30 градусов находится хлебный дом.